Она я. О, привет. Здравствуйте. Ага. Ну, рассказывай. Ой. Как, закончилось как все закончилось вчера и потом еще что-то ты хотела рассказать. Да, я, я вчера еще немножко полежала вот в этом состоянии вообще классном. И потом думаю так, ну все потихоньку утихало. Очень долго утихала, ну, наверное, где-то с полчаса еще. Mm -hmm. Потом встала, не знала, куда себя деть вообще. Подошла к окну, увидела, вчера была удивительная светлая ночь, и я захотела прогуляться, а время mm -hmm. было уже два часа у нас ночи. Ну вот, mm -hmm. я оделась, пошла гулять. Вот. А потом еще долго не могла уснуть, конечно. Энергия там вообще била ключом просто. Uh -huh. А утром, когда я проснулась, uh -huh. я решила, как всегда, сделать просто свою обыкновенную медитацию. Ну, а не знаю, про что, сяду как пойдет, так пойдет. И я села, и у меня пошла медитация как на раскрытие сердца. Оно само как-то изнутри все пошло. Столько переживаний пошло, столько слез. Вот слезы прям лились, вот отсюда прям до первой чакры. Это вообще mm -hmm. это какие были эмоции. И у меня получилось погрузиться вот в это опять состояние, состояние oh. вот этой пустоты, и тотальной любви просто. Это вообще я сижу такая думаю. Mm -hmm. Ой, это что? Ну, не такие были яркие, конечно, чувства, но очень-очень близко, очень похоже на это было. Я думаю, я хочу рассказать, я хочу поделиться. И, конечно, любовь была вообще. Я просто вот в этой медитации я подходила к каждому человеку, к своим всем родным сначала. Я просто их обнимала, говорила, что люблю и просила прощения. Представляете? Да, представляю. Это было вообще супер. Да. Да. Очень много благодарности к вам тоже. Я не ожидала, что так будет. Ну, конечно, это неожиданно. Мозг-то все равно, он там он что-то себе накрутил, какие-то там Кстати, видео посмотрел. Не имеет и... значения, что там мозг накручивает вообще. Смотри, тут а, некоторые надо сделать Поправочки. Ты должна понять для себя, что врагами, как я вчера тебе говорил, помнишь, для раскрытия их три. По сути один ⁇ это контроль. А врагов три ⁇ это ожидания, оценки и сравнения. И вот когда у тебя утром пошло раскрытие, снова, да, то... Помнишь, я тебе говорил, что эти слова, они осознаются только через опыт. Да. Только через опыт, по-другому никак. Мы вроде разговариваем на русском языке, но нет. На самом деле это только через проживание. И смотри, и ты сказала сейчас, что это, конечно, не так, как вчера. а это... Оценка, сравнение. Понимаешь? Оценка и сравнение. А глупость в чем заключается здесь? В том, что все переживания происходят только на фоне здесь и сейчас. А не вчера, а завтра. И не может быть ничего одинакового. Потому что контексты существуют они меняются перманентно они никогда не стоят на месте, ничего не застывает понимаешь? Да. Поэтому, когда у тебя происходит некий инсайт или переживание раскрытия, оно соответствует контексту. То есть вчера ты хохотала да, сегодня у тебя слезы лились Слезы бывают тоже разными. Слезы бывают печали, жалости, бывают слезы любви и счастья. То есть, да, по-разному. Да, и заметь, это просто другое переживание. Это ну, просто некая другая грань любви, вот и все. И она не должна подходить или быть похожей на какую-то другую или на чей-то другой опыт. Это чисто твое. И поскольку происходит раскрытие, это же синхронизация с духом, и это не от личности зависит, это зависит именно от воли духа. Понимаешь? И поэтому вот этой воле и надо сдать. Да, но когда ну, вот что, это вот да все проис... да, происходило, ума не было, я не, абсолютно не сравнивала, оно просто шло, оно просто было. Когда уже там по истечении какого-то времени, среди дня, вот это все равно в голове прокручивается, все равно оно вылазит. И вот получилось так сравнить. Нормально, супер. Потом по поводу того, что ты не могла уснуть. Это нормально. Надо спать, это тоже программа. Это тоже программа, потому что кто тебе сказал, что надо спать? Я лично, когда вот прочитал у Кастанеды про распорядки, когда Дон Хуана рассказал, что люди живут следуя неким распорядкам. А когда человек следует распорядкам, это... Он превращается просто в жертву. И он его повел, Кастанеба, в пустыню, охотится на кроликов, да? и он наловил кучу кроликов в ловушке. Говорит, смотри, как на них просто охотятся, потому что они следуют своим распорядкам очень жестко, да? и поэтому легко превращаются в жертву. И вот до меня тогда дошло, что, а почему надо? Почему надо вот питаться, да, там, четко там завтрак, обед, ужин, да, Почему надо спать, там, ложиться в 10? Просто бред какой-то, понимаешь? И поэтому я просто взял, смахнул к чертовой матери эти распорядки. И, и я все время и в питании, например, и в сне, да, я придерживаюсь своих чувств и ощущений. То есть я хочу есть, например, голод, да, но я не знаю чего. Я иду в магазин, на рынок, хожу и просто смотрю на прилавки, на продукты, и что у меня отзывается, вот это хочу, да? Вот отзывается на этот виноград, там или я не знаю, вот на эту рыбу, например, да? Я вот это беру, готовлю и ем, и нормально, все четко, да? У меня нету питания там вот завтрак, обед, ужин, нет, я могу поесть один раз в день, и мне с головой хватает, понимаешь? Так же самое и сон, то есть я вот работаю, гуляю чем-то занимаюсь. И вдруг я чувствую, что, ну, как отток энергии, что ли. Ну вот, знаешь, да, вымотался. Mm -hmm. И я не смотрю на часы, сколько там, чего, пора, не пора. Я просто ложусь и сплю, сплю там час-два, все, нормально, потом прекрасно себя чувствую, и наполнен энергией, начинаю что-то ну, заниматься, да, некой деятельностью, необходимой для меня, до следующего момента, когда захочется спать. Все. Понимаешь? А у тебя вот эта привычка, что да, вот надо сейчас лечь, там утром проснуться, потом куда-то бежать на работу, вот это распорядки. А вот та энергия, которая у тебя появилась, она же нужна для восприятия. То есть, чтобы происходило вот это смещение, да, то нужна энергия. И вот она у тебя появилась. А мы ее расплескиваем на озабоченности ума, куда себя деть, куда сбегать. Да? Это не надо. То есть, ага, тебя прет, сконцентрируйся на этом, сконцентрируйся на настроении, успокойся, и все, и пошло раскрытие дальше. Видишь, когда ты, когда ты утром-то проснулась, и у тебя вот это пошло, да? Mm -hmm. Никуда не хотелось бежать. Ты просто... Медитация — это что? Это способность концентрироваться, На да, настоящем. Ты сконцентрировалась, и пошло раскрытие. И вот это бывает часто ошибка. Вот у меня там одна такая была интересная женщина. Ну, она есть, конечно. Вот. И у нее тоже начали происходить раскрытия, а она начала... Это культивировать, то есть ждать, э, страстно вот этого хотеть, понимаешь? И оно все прекратилось, она стала только болеть от, от вот этого своего желания. да? И что такое? Я все делаю, а оно ничего не получается. И она никак не понимала, что это желание отрицает, да, все да. вот это, понимаешь? А потом что-то у нее ничего не получалось, она уже сама себя вымотала, да? И пошла там в какую-то компанию. И там выпила, там поплясала, все такое, пришла домой и ее бах выстрелила. Она говорит: "Не теперь бухать, чтобы раскрытие происходило". Я говорю: Нет, "Просто ты сняла запеченный". И все, и оно пошло. Понимаешь, вот так это работает. И когда ты культивируешь вот это свое внутреннее настроение самого лучшего, все и начинает все работать. И поразительно, как у тебя у тебя все получилось с первого сеанса. Обычно до такого результата людям часто приходится долго работать. Тут у тебя сразу. Ну, видать, поднакопилось или поднапряглась серьезно, да, и вот пошло. Потому что в чем твое преимущество по сравнению с некоторыми, в том, что ты уже обанкротилась в неких программах и осознала их. А я сейчас работаю с некоторыми людьми и вижу, что они хотят раскрытия, а на самом деле-то хотят совершенно другого. А это эта программа которую они даже не осознают. Ну и получается, что либо работа на смарку, да, и человек пойдет эти программы дорабатывать, либо как-то получится, может быть. Но когда эти программы живые, работать, конечно, очень сложно. Учись. Ну, я много работала, да, с программами, с, с негативными установками всякими. Ну, программы, они такие, понимаешь, часто люди их не воспринимают как негативные установки. Это создание семьи, например, э, дети и все такое прочее. Да? Хочу, ну, хочу вот это, хочу, хочу, хочу. Потом, когда хочу реализовано, думают, куда от этого деться всего. Нафига оно было надо? Да. Да, да, да. Да. И люди начинают себя обманывать, потому что хочется быть хорошим. Да? А на самом деле, изнутри человек понимает, что это ему не надо. И все, и начинается внутренняя война. А внутренняя война, она выражается все равно. И дети ее чувствуют. Когда ребенок является не плодом любви, а плодом программы, это же, Потому что мамашка начинает срываться на него, да. Ну, я не говорил, смотрела как... ваше видео про это. Да, да. Ну, вот так вот это все работает. Но беда в, том, что... беда в том, что пока человек не обанкротится в программе, его не переубедишь. Я как-то, у меня была идея, да. Э, затеять консультации для этих, кто заявление в ЗАГС приносит да, для брака. Я думаю, вот вначале а. с ним поработать, а потом уже заявление, чтобы вначале ко мне приводили. Мне там одна мудрая женщина сказала, ты что, это не будет работать, потому что они еще не наелись. Когда они нахлобучат друг друга по полной программе, вот тогда да. Тогда да. То есть человек должен банкротиться. И На эту тему же тоже Дон Хуан выразился очень метко. Люди по какой-то причине… А, а, странные существа. Они готовы эффективно действовать, только когда они прижаты к стенке. Когда они это прижаты это к стенке. Это точно. И вот прижимают к стенке вот эти самые программы. Угу. Поэтому приходится подбирать банкротов. Ну, кто уже все. Дошли. Надежда. Да, и надежда, да, тщетная, что, может быть, может быть, кому-то не надо обанкротиться. Но пока, пока нет. Пока таких нет. не попадались, кому не надо. Всем надо обанкротиться. А вот у меня еще такой был... Э инсайт или как это правильно сказать mm -hmm. вот в этой имитации в утрешней я такая вся сижу такая вся в любви и у меня появляется мысль ага ты тут такая вся сидишь такая вся счастливая и все такое а вот твоя сестра она сейчас в полной жопе а ты тут вся такая это опять чувство вины, вот этот И паразит, Раз у а, меня вся. внутри, да, да. И раз такое, и я сразу внимание туда, ага, вот в эту эмоцию, я тебя вижу, ты меня сейчас не проведешь. Все, и она растворилась. Да. И я да. дальше сижу в любви. Да, да, да. Вот, да, и и вот эти вещи надо осознавать. Угу. А, следующий, я тебе скину кое-какой матерячик угу. и ты с ним тоже ознакомься и тогда станет понятно откуда все это происходит а вот еще хотела вот сказать сегодня вот сегодня днем я была на работе и я поняла то что я сейчас начала воспринимать все по-другому вот люди, клиенты, просто заходят uh -huh. клиенты, я могу им смотреть в глаза и в лицо. Yeah. Uh -huh. Я испытываю, вот прям вот, ну не, не скажу прям любовь-любовь, но я испытываю такие ощущения приятные, я могу смотреть человеку в глаза. Uh -huh. Это uh -huh. вообще... Я за собой это проследила. Вот даже вот совсем недавно у меня такого не было. Я не могу смотреть, я сразу глаза опускаю, что-то там делаю, ага, я ага. там занята, что-то там. А тут я смотрю на нее, Приятно это. И вот это вот ощущение у меня целый день вот такое. Класс. Классно. Но сейчас ты Всегда. столкнешься с такими вещами. Понимаешь, в глаза не любит смотреть эго. Не любит. Mm -hmm. Потому что оно боится, что его разоблачат, оно боится, что оно столкнется с другим эго, да, и возникнет конфликт. Mm -hmm. Поэтому, да, в состоянии эго, в состоянии страха, осознанного или бессознательного человек все время опускает, прячет глаза. Когда ты раскрыт, ты смотришь в глаза, можешь это делать. Я уже рассказывал об этом. Повторю еще раз. Когда я смотрю в глаза людям, да, я вижу. И тогда происходят две реакции. Эго-собеседника понимает, что его видят. Он даже, человек сам не понимает, а эго понимает точно, что его видят. И человек может начать ощущать внутренний дискомфорт. И тут происходит феноменально удивительная вещь, которую я тоже уже вижу, научился это делать. Да? То есть если эго, страх сильнее, человек либо начинает агрессировать, либо срочно-срочно-срочно убегает. А если дух сильнее, то человек переступает через эго, да, и начинает раскрываться. Вот mm -hmm. так. И вот это будет происходить с тобой тоже. Ты начнешь быть пугалом для эго. Но когда ты смотришь, у тебя же нету желания осудить или что-то там, да, это просто ясность и все выражается, ясность некая. Только и всего. Так что так. Да, и вот, я тоже я, я так смеялась. Вот я говорила, я никогда в своей жизни так не смеялась. Я могла вот просто улыбаться там, что-то. А вот даже в разговоре между людьми и в компаниях я никогда не смеялась. В голос yes. я никогда не смеялась. Я первый раз, можно сказать, услышала вчера свой голос вообще в смехе. Yes. Я yes. вообще... Я, я потом была поражена. Ну, Но в моменте, я... конечно, это вообще да. не волновало. Как так может быть? Да. Как так может быть? Не понимаю. Ну, ладно, значит, так у тебя. Ну, классно. Я же тебе вот вчера сказал, помнишь? Познакомься. Да. Познакомься. Да. Классно. Ну, что, молодец. Я тебе сейчас скину ссылочку. Ты там посмотри. Ага. И будем на связи, да, и продолжим. Ну, я думаю, с сеансом не стоит спешить. Мы еще там побеседуем раза два, может быть, а потом дальше сдвинемся. Наблюдай за своими ощущениями, что как, и пиши мне. Угу. Все, Классно. спасибо большое. Пока. Пока на ночь благодарю за просмотр ставьте лайк под этим видео оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал чистое сознание